всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео я вам хочу показать как положить монеты шиба в стейкинг это не та шиба это шиба номер два не основная наша ошиба ошиба а номер два которую поддержал илон Маск. здесь мы можем два способа либо же заработать на кране без вложений Данную монету, кстати, я здесь вот насобирал монетки и вывел себе на MetaMask. Жду, пока вывод придет. Либо же перейти на PancakeSwap. Выбрать здесь Shibu. Купить. Для стейкинга нам нужно 1 миллиард данных токенов. Выбираем здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Получается, если мы будем покупать Shibu, для этого нам нужно ну, почти 8 долларов. Мы тратим, покупаем данные монетки. Также можно купить на самом сайте данные монеты. Выбираем здесь 0.1 BNB, нажимаем Buy, подтверждаем транзакцию и монеты у вас на кошельке. Давайте сейчас я вам покажу посещаемость данного сайта. Она очень здесь огромная популярный данный сайт 446 тысяч пользователей посещают данный сайт ежемесячно и вот на первом месте россия на втором корея колумбия беларусь и украина на пятом месте и сейчас я вам покажу как их поставить в стейкинг более подробно перейдете вот на сайт здесь вся инструкция вся информация про данную монету она уже полтора года в интернете. Сейчас я вам покажу, как добавить шибу в Metamask, чтобы купить ее и поставить в стейкинг. Выбираем вот Metamask. Открываем. Metamask и опускаемся в ни ниже. Здесь нажимаем импорт токена, пользовательский. Вставляем здесь адрес контракта. Здесь у вас символы подсветятся. И нажимаем добавить пользовательский токен. Все, мы монетки Монету шиба добавили. Далее, чтобы поставить в стейкинг, переходим на панкейк свап. Покупаем, либо же на покое не можно это все сделать, кто умеет. Далее, переходим на сам сайт. Опускаемся ниже. И здесь нам нужно, давайте сейчас переведем. Сделать аппрув, одобрить расходы. Здесь мы можем... Под 1% поставить, получается, минималка вот такая. Если мы под 3% поставим здесь 365 дней, наши токены блокируются. Если мы поставим под 3%, мы заблокируем свои токены, получается, на целый год. И минималка здесь, вот получается, 300 миллионов. Также мы можем на 10% поставить Здесь стейкинг на 30 дней. Ну и сумма здесь в разы больше. Также нам нужно будет оплатить комиссию 1 BNB. Я выбираю вот 1%. Продолжительность жизни здесь нету срока давности. Здесь будут накапливаться наши монеты. И мы их в любой момент можем вывести и продать. Итак, здесь прописываем сумму минимальную. Нажимаем здесь одобрить расходы. Мы сейчас заплатим минимальную комиссию. У вас на балансе должны быть BNB, либо же на MetaMask, либо же на Trust Walletе. Опускаемся ниже, нажимаем здесь подтвердить. Далее, когда мы оформили здесь вот расходы, одобрили, мы здесь прописываем депозит, который мы хотим сделать. Я прописала здесь. Получается 1 и 8 ту сумму, которая у меня есть на MetaMask. И нажимаем здесь депозит. Также вот здесь написано минимальный депозит. И здесь также нам нужно оплатить минимальную комиссию. Это вот за газ. Получается 0.2017 вот 17 BNB. И нажимаем здесь подтвердить. Итак, видим... Буквально через минуту мой депозит обработался. Вот мой депозит. Вот мои шиба. Здесь уже капают. Я их могу в любой момент вывести. Нажать здесь. Вывести на кошелек. И оплатить комиссию. И вывести. Также в самом низу будет партнерская ссылка. Для приглашения друзей партнеров. И здесь три уровня партнерской программы. Первый уровень 5%. Второй уровень 3%. Третий уровень 1%. Кому это все интересно, ссылка в описании. Переходите, ознакомьтесь с данным проектом. Он очень перспективный. Вы можете на данном сайте ознакомиться. Здесь есть все ссылки. Вот Telegram, Twitter. Еще раз Twitter, Reddit, Instagram. Также вот разные языки. В общем, вот такой, друзья, интересный проект. Все ссылки будут полезные в описании. Я застейкал свои монеты. Всем желаю больших заработков. Всем хорошего дня и всем пока.